Константин Коровин Магистр Азарев В Москве были замечательные люди, ученые, всесторонние, образованные люди, высокой души, большого сердца, притом оригиналы и чудаки. На семнадцатом году моей жизни, помню я, когда была жива еще моя мать и брат Сергей, я учился в школе живописи вояний и отчества и как-то я почувствовал, что у меня сильно заболело горло. Была зима.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 Компот, бисквит, сбитые сливки, моченые вишни и яблоки, чернослив. Он поставил передо мной тарелку, а также и перед собой, сел напротив, положил мне огромный кусок белорыбицы и сказал «Кушайте!». А сам, сидя напротив меня, ел с хлебом сардинки и смотрел на меня. Я ел послушно, но сказал доктору «Я не могу это, так много!» «Я никогда столько не ел!» Тс -с -с! — сказал доктор. «Потрудитесь кушать! Все!»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 Забываюсь и чувствую сильный жар. Очнулся. Вечер. Горит лампа с большим абажуром. И предо мною сидит молодая красивая женщина с белой повязкой на голове и с большим голубым крестом на груди, вся в белом. Она встает, приближается ко мне и подносит в ложки лекарства. Говорит, «Откройте рот». «Я стараюсь, но не могу».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 Доктор приехал. «Скажите «а», — сказал доктор Шаляпину. Шаляпин сказал «а». Азарев посмотрел на него и сказал «у вас нет болезни». Шаляпин возмутился. «То есть как это? Нет болезни. У меня же горло болит. Я-то ведь это чувствую». «Откройте рот», — сказал доктор. Он подвел его к окну и, посмотрев ему в горло, сказал «прекрасное горло». «Горло Шаляпина». «Но болезни нет!» — сказал он, смеясь. «Перед вами магистр наук! Болезни нет!» Он взял свою сумочку, сказал. «Всего хорошего, Федор Иванович! Всего хорошего!» И уехал. «Это же черт знает, что у тебя за доктор!» — закричал Шляпин. «Это сумасшедший!» Но тут же забыл все, и мы с ним поехали к Яру. Горло у него действительно... Не болела. Константин Коровин, магистр Азарев. Рассказ читал Иван Литвинов.